Приветствую вас, близняшечки! Сегодня мы будем сейчас смотреть с вами, что будет происходить в вашей жизни в период с 1 февраля по 24 включительно. Именно в это время Венера будет двигаться по знаку Зодиака Водолей. Водолей – это воздушная стихия, очень близкая вам, родственная. И можно говорить о том, что энергии по этой стихии для вас будут достаточно благоприятными. Поскольку здесь будет находиться 5 планет. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять. И они все по очереди постепенно будут делать аспекты к вашему солнышку. Тригончик. Тригоны будут делать. И это будет говорить о том, что в вашей жизни будут включаться очень тюремные, интересные и позитивные события, которые будут сподвигать вас на какие-то начинания. Но! Но! Обратите внимание, что с 1 февраля по 21 Меркурий, планета, связанная с общением, с коммуникациями, которая является также вашим управителем, будет находиться в ретроградном движении. То есть она все какие-то ваши дела будет обращать назад. Возможно, вернутся какие-то старые задачи, Старые вопросы, которые необходимо будет завершить именно на этом периоде. Что-то новое начинать не рекомендуется. Лучше до 21 числа ничего не приобретать, не менять место работы. Если, конечно, вы уже заранее об этом не договорились. Если договорились, то можете. А если нет, то есть риск того, что когда Меркурий снова станет прямым, обязательства не будут выполнены в той мере, в которой вы изначально были готовы. Итак, смотрим дальше. Что у нас еще будет работать? Давайте вообще посчитаем, какой для вас этот дом. Так, для вас это 9, если я не ошибаюсь. Да? 12, 11, 10, 9. О, 9 дом связан с высшим образованием, с любыми контактами издалека. Также это касается сферы... Вашего мировоззрения. Девять. Знаете, все же путешествия. Ну, понятно, что сейчас с путешествиями несколько сложно, трудно. Но еще там можно говорить о философии, о вашем мировоззрении. Ну, не совсем, да. Может быть, знаете, как расширение своего мировоззрения, или, может быть, в углубление, в обучение. То есть процессы обучения могут быть. Ну, много интересных дел по этим темам. Теперь ну, может быть, кто-то будет заканчивать обучение, может быть, кто-то, кто-то кто будет возобновлять свою деятельность, связанную с туризмом. Ну, да, есть много вариантов. Один из аспектов, который будет действовать до 8 октября, это квадрат от Марса к Юпитеру. Он может немножко подпорчивать вам жизнь. В каком плане? Угу. Смотрите, Марс находится в вашем 12 доме. 12 дом – это что-то тайное, скрытое, это заведение закрытого типа, это могут быть какие-то сплетни, это то, что вы не афишируете. Это может быть даже ваше подсознание. Возможно, у вас в течение этого периода будут какие-то глубокие трансформационные внутренние процессы, что-то вы будете у себя в голове перестраивать что-то будет у вас идти с такой удвоенной силой, и как будто бы, знаете, идет некая внутренняя борьба за какие-то свои собственные принципы установки. Ну, здесь больше похоже, вот, знаете, на что-то ваше внутреннее, на внутреннюю борьбу, чем на какую-то внешнюю желание, может быть, отстоять свои принципы, борьба за свое мировоззрение, за то, чтобы, может быть, как-то других людей приобщить к своим взглядам и к своим, ну, своим каким-то нравственным установкам. Ну, вы так будете считать, что это правильно, что ваши, ваш взгляд являются наиболее правильными. Но здесь, конечно, неизбежны и ошибки. Тем более, что здесь вам будет помогать и ретроградный Меркурий, который будет, вы знаете, как-то углублять, давать вам большую глубину и больше возможностей все продумать четкий план, четкую стратегию для того, чтобы действовать. Теперь давайте обратим внимание еще на интересный аспект. Я его называю помощником. С третьего по... 10 февраля будет работать Венера с Сатурном. Ну, давайте вот посмотрим. С 3 по 10 февраля Венера будет идти на соединение с Сатурном. Смотрите, если, бы, если у вас у кого-то есть шанс, может быть, как-то укрепить свои взаимоотношения с кем-то из партнеров, которые находятся далеко, то вот... С 3 по 10 февраля наиболее благоприятный будет для этого период. А особенно благоприятным будет период, который... Начнется чуть-чуть позже, буквально через несколько дней. Но ну, давайте посмотрим, когда он включится. Я думаю, что уже где-то с числа 7-8 он начнет включаться. Даже после 8 Вот будет тройное соединение Сатурн, Юпитер и Венера. Юпитер всегда дает расширение, он дает радость, он дает удовольствие в аспекте с той планетой, в которой происходит соединение. В данном случае это Венера и Сатурн. Сатурн это серьезность, основательность, а Венера это любовь, счастье, финансы. То есть кто ожидает денежки издалека, он их получит. Кто ожидает каких-то любовных, может быть, тем с партнерами издалека, то есть шанс на благоприятное их развитие. Ну, В плане обучения понятно, что здесь будет уда удача. Удачи, и легко будут сдаваться экзамены, то все будет легко проходить. Настолько легко, что вы даже не планируете это. Теперь Марс с 5 февраля по 19 будет в гармоничных аспектах. Смотрим, вот он ваш Марс. Будет в благоприятных аспектах к Нептуну. Где Нептун? Вот он, Нептун, это зона вашей карьеры. Значит, для каких-то телодвижений по карьере... Для достижения своих каких-то главных целей и планов лучше выбирать период с 5 по 19 февраля. Но напоминаю, то есть если они уже были у вас запланированы заранее, то есть что-то начинать новое не рекомендуется. А начинать, ну, заканчивать старое, это супер время. Еще в течение практически всего периода с 1 по 17 февраля будет работать такой напряженный аспект, как Сатурн квадрат к Урану. Смотрите, Сатурн он сдерживает, а Уран он наоборот взрывает. Ну, я бы даже, знаете, могла бы проинтерпретировать этот аспект как желание ну, что-то сделать по-своему, как непримиримость с какими-то э, обстоятельствами, которые не дают вам возможности выразить себя, ну, проявить себя, поступить по-своему. Вот как выход, знаете, как из какой-то тюрьмы и выход из стесняющихся ситуаций. Я думаю, что аспект Юпитер-Венера вам поможет. На самом деле это настолько шикарный аспект, который часто перечеркивать значения любых отрицательных аспектов. Он дает большую удачу. Но, но я поправлюсь именно в данной области по девятому дому. Еще 11 числа у нас произойдет новолуние. Новолуние будет в Адалии все том же. Поэтому постарайтесь, что вы там планировали закончить по теме 9 дома, заканчивайте до 11 числа. После 11 уже можете двигаться дальше. И обратите внимание на такие даты, как 18-19. В этих числах будет квадрат между Венера, женской планетой, и Марсом. Это может говорить о повышенной конфликтной ситуации с противоположным полом. Ну, это всего лишь два дня, поэтому это не так долго. Ну и, в общем-то, после 21-го, когда Меркурий станет прямым, у вас появится больше свободы для действий, для реализации каких-то своих планов. Поэтому этот период до 21-го я бы все-таки рекомендовала больше обращать внимание на развязание нек, знаете, таких узелков, которые, до которых у вас раньше не доходили руки, которые связаны с темой заграницы, с темой высшего образования, с темой э, ну, вашего мировоззрения. Я думаю, что каждый сам примерит на себя ситуацию и поймет, о чем речь. Ну, а теперь сейчас мы будем смотреть, что будет вам, что вам подскажет Таро по вашим основным сферам. Как вас будет воспринимать окружение? Книга. По книге человек закрытый, человек, который прячет свои мысли, который находится постоянно в каких-то внутренних размышлениях и раздумьях. Еще это может говорить о том, что просто-напросто человек, который что-то изучает, занят изучением какой-то своей проблемы, ну или просто какой-либо науки, например, думает над какой-то задачей. Что будет происходить дома в семье? Здесь четко видны какие-то семейные вопросы, вопросы рода, и есть определенные споры. Возможно, что-то связано с распределением ресурсов внутри своей семьи, внутри своего рода. Может быть, что-то связано... Но, знаете, здесь идут все-таки какие-то глобальные вопросы. Здесь может быть споры и может быть, знаете, ситуация, когда будет трудно договориться со своим человеком. И, кстати, здесь есть указание на давление с вашей стороны на этого человека. Теперь взаимоотношения со своими партнерами, любовные взаимоотношения. Здесь, конечно, ситуация лучше для женщин. Ну, Интереснее проигралась, поскольку это мужская карта, связанная с домом, с семьей. Здесь возможно появление мужчины, который может быть в вашей жизни всерьез и надолго. Вот еще и по карте дерева есть указание на то, что человек может к вам прорасти корнями. Или же такой человек есть возле вас. Оглянитесь вокруг, обратите внимание кто вам оказывает знаки внимания. Еще это указание на семейность и на быт, на необходимость больше посвящать внимание своему близкому человеку. Что касается ситуации, связанной с карьерой, с домом, с семьей. Здесь ожидается поступления новостей, очень много бумажной работы, тем более, что вот здесь по всаднику это указывает также на это. И здесь еще и крысы. То есть здесь возможно какие-то ошибки в документах, необходимость их исправлять. Именно что-то связано с исправлением. Или для того, чтобы вам получить деньги, то нужно будет еще подготовить какие-то необходимые документы. В принципе, работа рутинная. Ничего такого здесь необычного нет. Ну, просто обратите на это внимание. И главный совет. Цвет, якорь. Якорь это оставить пока все так, как есть. Ничего не меняется. Здесь указание на то, что может быть зависимость от некого мужчины. И есть указание на то, что для вас очень важен союз. Союз вот с этим человеком, который. Кольцо это союз. Медведь это человек, который, знаете, важен для вас. Это для вас какой-то определенный авторитет. Может быть, некоторая зависимость у человека. Может быть.. Необходимо заключить важный договор, контракт, может быть, основать союз с этим человеком, углубиться во взаимоотношения с человеком, который может быть для вас или старше по возрасту, или это ваш руководитель, или это может быть ну, просто ну, для кого-то муж, для кого-то просто покровитель. Очень важный человек, то есть углубить с ним взаимоотношения, углубить, укрепить. Но пока ничего не менять. Ну что ж, надеюсь, что прогноз мой был для вас полезен и интересен. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, делитесь им и до встречи в следующем периоде.